Армяне и их покровители продолжают распространять лживую информацию в соцсетях, ведут разведывательно-провокационную работу против Азербайджана. Как сообщает Day As, на этот раз армянские телеграм каналы распространяют представленные выше фото, как якобы снимок командира сирийской группировки Султан Мурат мол, якобы он сейчас в Азербайджане и воюет. А вот оригинал этого снимка. Армянская пропагандистская фейк-машина работает на всю мощность, и поэтому призываем быть бдительными с ними.